В этом видео я приведу две полезные психологические техники для нормализации взаимодействия семьи и бизнеса. Со временем предприниматель изнашивает свою нервную систему, свое тело, подрывает физическое и психическое здоровье. Предприниматель увлекается бизнесом, не понимая, что изначально перед ним стояли совершенно другие цели. Ведь первоначальная цель открытия бизнеса была улучшить свой уровень жизни, дать комфорт своей семье. Постоянно пропадая на работе, не видя свою девушку или жену, не общаясь со своими детьми, запускаешь разрушительные процессы не только для семьи, но и для бизнеса. Пропадает главное – общие интересы, вовлеченность в семью, теряется взаимопонимание. И уходит любовь. Опасно думать, что покупая дома, машины, дачи, шубы, самые последние современные игрушки, вы покупаете любовь своих близких. Для того, чтобы вам не допустить подобного сценария, я дам две успешные техники. Техника «Старик». В чем она заключается? Представьте, что вы состарились и что вам исполнилось 90 лет. Напишите на бумаге, чего вы добились, как предприниматель, сколько заработали. Напишите все экономические блага, которые вам доступны. Дома, автомобили, яхты. Напишите, как вы будете их использовать и самое главное для кого. Напишите также, в браке вы или нет, и сколько у вас детей, внуков. Расскажите, чем вы с ними поделитесь. Сколько раз в неделю вы с ними общаетесь? Как проводите время? Каковы ваши личные отношения? И я уверяю вас, после этого упражнения, вы отсеете всю шелуху, избавитесь от всего лишнего в вашей жизни, будете ориентированы на самое главное и самое нужное в ней. Но если вам это не очень помогло, то предлагаю дисциплинировать себя еще одной техникой. Я называю ее наемник. Техника наемник это простейшая техника, но чрезвычайно эффективная. Выходя на свое рабочее место, в понедельник вам необходимо быть ультрапрофессионалом. В течение классической рабочей недели необходимо отдавать всего себя своему делу но в субботу и воскресенье необходимо полностью устранить бизнес-процессы из своей жизни, выключить телефоны, предварительно правильно делегировать полномочия сотрудникам и заняться совместными интересами своей семьи. По моему опыту, это значительно сглаживает негативные последствия бизнеса на отношения в семье. Друзья, если у вас есть друг, товарищ, коллега, который потерял контакт с семьей, поделитесь с ним этим видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.